юпитер в Ганданте целый месяц это важно знать каждому ведь Ганданта это не простой переход а юпитер курирует самое дорогое нашему сердцу Итак, так четыре параметра связанных с юпитером первое прежде всего это тема детей а для женщин еще и тема супруга поэтому будьте более внимательны с вашим мужем с вашими детьми на время гонданта юпитера проявляйте больше внимания к их потребностям проводите с ними больше времени разговаривайте чаще по душам станьте более чуткими чем раньше и более терпеливыми второе параметр юпитер это наши возможности и в период гонданты может быть ощущение будто бы не сжимаются сужаются и переходят в новое качество и это действительно так ведь юпитер меняет транзитный знак зодиаком это бывает раз в год но в этот раз будет переход с гандантной что бывает один раз за четыре года создается состояние кипятка и такой непростой переход длится целый месяц третий параметр юпитер это наша вера то во что мы верим это идеология мировоззрения вот это все будет во время гонданты переосмысливаться, будьте очень аккуратны с кипятком в этих темах, не переходите черту ради идеи, осознанно сохраняйте человечность, доброту и эмпатию во время месячной ганданты Юпитера. Ну и посмотрите, конечно же, на ваш личный гороскоп, где у вас проходит эта ганданта. напишите в комментариях, если знаете, а если нет, пишите мне запрос, помогу разобраться. Желаю всем мудрости и благоприятного перехода, ведь ганданта это переход. Подписывайтесь на мой аккаунт Лидия Шакти, здесь Гонданты всех планет, жду вас.